уважаемые слушатели, коллеги и наши подопечные. Меня зовут Конькова Алла Сергеевна, я профессор кафедры телесно-ориентированных практик Международной Академии Образования. В нашей Академии разработаны и утверждены методики по восстановлению такой проблемы, серьезной для многих, как грыжи межпозвоночных дисков шейного отдела позвоночного столба. Эта проблема прежде всего не выявленных эмоциональных зажимов, Таких, как злость, гнев, раздражительность, ну и, соответственно, какие-то проблемы подросткового возраста, которые не были выявлены психологами в том возрасте, мы решаем, уже исходя из того, что у человека есть патология на физическом плане, такие как соответственно, остеохондроз ширинного отдела позвоночного столба, протрузии и грыжи, что является следствием этой проблемы, падение зрения, ну а также проблемы с суставами, ну и, естественно, самими органами, такими как печень, желчные и желчном протоки. Мы эти проблемы решаем исходя из диагностики, и теми методами, о которых мы с вами говорим на наших роликах. И в последующих роликах вы будете знать о тех золотых треугольниках, исходя из которых мы строим диагностическую систему и ставим наших первых. Поэтому, если у вас есть вопросы, задавайте их, ставьте лайки, подписывайтесь на наши новостные каналы. Всего доброго!